Всем добрый вечер, всем привет. Большое спасибо, я хочу сказать тем людям, которые откликнулись в моей команде, которые под, поддержали публикацию Алексея Муратова о том, что э, на российской блокчейн неделе 2017 года наша криптовалюта Призм произвела буквально фурор. Наши, от наших столов не отходили люди, и вчера очень было много вопросов, и были, было очень много... Дискуссии по поводу криптовалюты призм. Очень много людей различных статусов, различного уровня образования интересуются этой криптовалютой. И вчера, конечно, было подписано очень-очень много, большое количество людей, которые открыли кошельки, зарегистрировали и получили в подарок монету. Значит, с чем я вас, ребята, поздравляю? Значит, вот у нас еще большие глобальные новости, о которых мне сегодня хочется сказать. То, что мы сегодня с вами делаем, то, что мы сегодня с вами творим своими собственными руками, оно переходит совершенно на другой уровень, и мы, у нас начинается новая волна, совершенно иная. Я очень сегодня... Волнуюсь, потому что мне очень хочется э, с вами поговорить откровенно и искренне на, на ту тему, что нас ожидает, э, к чему мы с вами идем и э, каким образом мы будем э, к этому стремиться. Э, значит, э, самое важное, что я хотела отметить, то, что у нас э, начинается глобальная популяризация. Э, по всему миру начались... Э, поездки нашей команды, которая во многих странах мира начинает популяризировать нашу криптовалюту. Это глобальный шаг, который изменит полностью ситуацию сегодня на рынке. Все, что сделано до сегодняшнего момента, то, что, сделано нами, то, что сделали мы с вами, мы заложили основное основу всего того что будет сегодня развиваться мне очень хочется вам показать некоторые картинки мы сегодня с вами создали тот скелет ту основу криптовалюты призм незаметно трудясь на которую сейчас будет нарастать вся та основная масса о которой я сегодня буду вам рассказывать и говорить сегодня Сегодня э, очень много наших лидеров э, разъехались по различным странам и начали тур, который будет... Э будет популяризировать нашу криптовалюту призм что было задумано и что было сделано для нас с вами для нас нашими создателями вы все знаете что криптовалюту призм создала команда русскоговорящих русскоязычных программистов это лучшие специалисты в области программирования это международная команда но все они русские люди, и ми, и, и люди с русской душой. Основной процесс развития этой криптовалюты, первые шаги, которые мы с вами сделали, мы сделали здесь, у нас, на территории Российской Федерации. Но, я не буду говорить, что на территории Российской Федерации мы сделали русские люди, но под словом русские я подразумеваю всех тех людей, которые говорят на русском языке. Это казахи, это белорусы, это украинцы, это буряты, это якуты, это русскоговорящие немцы, это русскоговорящие американцы это все те люди которые мы сегодня смогли передать нашу информацию и вот сегодня от нас именно от нас начинается тот процесс раздачи правильной комфортной информации всему миру ребята сейчас от нас должны разрастаться во все стороны как искры фейерверка Сейчас, одну секунду. Как искры фейерверка э, должны расстаться в разную сторону информация о призме. Именно вот так должны выглядеть наши с вами связи. Вот именно так. Э, я вам хочу сейчас сообщить очень важное известие. Очень важное, которое, я думаю, что укрепит веру в то, чем мы с вами занимаемся. Э, значит, э, мы все с вами... Те люди, которые сегодня уже присоединились к, к криптовалюте призм, мы все с вами будем очень обеспеченными людьми. Мы все с вами будем богатыми людьми. Каждый в своей, в своей степени, у каждого вас сбудутся мечты. У каждого, буквально, вот кто сегодня слушает меня, у каждого сбудутся мечты. Но насколько большие эти мечты и насколько большие амбиции, это тоже зависит от нас с вами. Смотрите, каждый, кто имеет хотя бы одну монету призм, и, и э, значит он э, обеспечил уже сегодня, сегодня кто имеет эту монету призм, он уже себе обеспечил место, да, и он уже обеспечил себе свое будущее. Теперь от нас что зависит, чем больше мы будем популяризировать нашу монету, чем больше мы будем о ней рассказывать, тем ближе мы будем вот к этой цифре, сейчас я вам ее покажу, то к чему мы с вами стремимся. Вот к этой цифре, к коэффициенту 4,37. К коэффициенту 4,37. Сегодня нам кажется, что это недостижимый коэффициент. Но поверьте, друзья мои, буквально не пройдет и года, но большинство из нас уже будут близки к этой цифре. И мы будем делать все возможное, и мы сами, и наши лидеры будут делать все возможное, чтобы мы пришли именно к этому коэффициенту смотрите что было задумано и как это реализовывается значит нашу валюту создали русскоговорящие люди и россия будет стоять в самом верху да и от нас пошла информация и вся информация будет идти стекаться по всему миру весь мир оплатит благосостояние русскоговорящих людей я хочу, чтобы вы сейчас это слышали, и чтобы вы это сейчас осознали. Весь мир оплатит наше с вами благосостояние. Мы будем проделывать работу определенную. Я сейчас скажу, что мы будем с вами делать. И постепенно, постепенно информация о призм, она будет растекаться. И я хочу еще одну важную сказать вещь, и чтобы вы не сомневались. Нет никаких сомнений, это сто процентов, что криптовалюта призм будет мировым платежным средством. Надежным, доступным, комфортным, удобным и быстрым. Еще раз я повторю, криптовалюта призм это платежное средство, которым будут пользоваться люди со всего мира. Оно комфортное, надежное, безопасное, стабильное. И поэтому я, поэтому, именно поэтому все те, кто сегодня имеет информацию, должны быть уверены в том, чем мы с вами сегодня занимаемся. Значит, в связи с тем, что идет глобально, начался процесс глобальной популяризации, в связи с тем, что сегодня очень-очень много людей узнают о криптовалюте призм, и очень много людей работают офлайн, они будут искать информацию именно в интернете. У многих будут активированы кошелечки, но где купить монеты призм, они знать не будут. То есть они будут искать возможность купить монеты призм в интернете. Потому что сегодня будут люди искать возможность приобрести монеты призм. Это для, что это дает для вас? В нашем обменном пункте шикарная реферальная система за спонсорскую работу. Все те люди, которые будут приходить к вам из социальных сетей, они будут приносить вам деньги. Вы обогатитесь, вы насытите свои кошельки. Вы насытите свои кошельки. Мы также вы, мы будем выстраивать систему, также популяризировать вот эту систему. Значит, купить, попасть, зарегистрироваться в нашу закрытую систему невозможно. Возможно регистрация только через спонсора. Поэтому, размещая ссылки вот эти в социальных сетях, Люди будут искать возможность найти тех людей, которые совершают какие-то транзакции, операции по покупке или по продаже. Вы можете формировать просто пустые ордера или писать какие-то, вот помните, я вам рассказывала в сообщениях, в обосновании, что вы хотите сделать, как вы хотите сделать. И люди будут на вас выходить, и люди будут искать возможность связаться с вами для того, чтобы попасть и суметь купить монеты в кабинете. Значит, еще мне очень хотелось сказать, что у нас сегодня, значит, призм вот на сегодняшний момент... Он уже не такой, какой он был в августе месяце. Мы все с вами знаем, что мы пережили, да, когда мы начали строиться, сколько мы пережили, более 15 ДДОС-атак. И вы знаете прекрасно, как мы это все ощущали. Когда я вам в чате писали, стоять все, не делать никакие операции, ждем. И мы что-то ждали. Я, конечно, вас тогда берегла. И когда наступил момент, я вам рассказала, что это были серьезные ДДОС-атаки. Хочу вас сегодня обрадовать, что ДДОС-атаки также продолжаются. Но, ребята, мы их уже не видим и не чувствуем. Призм защищен. Была, помните тот момент, когда я вам сказала, что у нас вышла новая нода, и мы можем устанавливать ноду на свой компьютер? Вот в тот момент произошло глобальное изменение системы. И в тот момент мы стали разбирать ноду на свои компьютеры. И в тот момент мы... Мы защитили себя, защитили свои деньги, и в тот момент наша система стала практически неуничтожимой. Сегодня ddos атаки продолжаются, но мы с вами этого уже не ощущаем. В течение полугода будет еще два обновления, и на этом ноды обновляться закончатся. То есть будет, призм, призм будет именно такой, которой она заявлена. Была изначально. То есть все, что мы с вами делали, мы делали это не зря. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что э, сегодня призм – это неуничтожимая система. Призм, процесс работы призм и процесс э, движения, развития призм, он уже запущен. Что бы ни случилось с кем угодно, как бы что-то, где-то что-то не произошло, значит, наша система будет работать. Нашу монету будут искать, нашу монету будут покупать. Конечно, если есть у нас с вами силы, если у нас с вами есть желание, мы можем помочь нашей монете развиваться, но с нами или без нас. Криптовалюта призм стала и будет, и будет держать планку передовой криптовалюты. Призм это передовая, это лучшая криптовалюта на сегодняшний момент. И сегодня за ней угнаться очень сложно. На всех конференциях, на всех, на всех ну как это сказать, ну да, пусть будет, я скажу, что на всех конференциях, где бы мы только не появлялись с нашей информацией, где бы только не выступал Алексей Муратов и Юрий Майоров, люди, специалисты высочайшего уровня, высочайшей квалификации всегда задают один и тот же вопрос. Как вы это сделали? И именно с этой криптовалютой сегодня мы с вами работаем. И именно эту криптовалюту мы с вами развиваем. И именно эта криптовалюта сделает нас с вами богатыми, обеспеченными и счастливыми. Значит, все, что мне хотелось сказать, это укрепить в вас веру в то, чем мы с вами занимаемся. Я очень хочу сказать вам всем большое спасибо за то, что вы не сдрефили, за то, что вы не струсили, за то, что вы не удрали, когда было трудно, за то, что мы, имея различные возможности финансовые, мы все собрались в одну большую команду и начали двигаться потихонечку. И я вас уверяю, что очень скоро криптовалюта призм каждого из вас отблагодарит. И мне очень хочется, знаете, еще одну мысль вам сказать. Я даже не заметила тот момент, когда криптовалюта призм для меня лично э стала смыслом жизни. Я не могу сказать, в какой момент это произошло. И этот вопрос я задала вчера в беседе, и мне э и получила довольно-таки четкое объяснение, почему о, вот я так ощущаю, почему я так чувствую. Потому что это мой кошелек, потому что это мои деньги, потому что это не компания. Я не развиваю кого-то, я развиваю лично себя. И каждый, кто из вас сейчас это понимает, он также будет развивать эту криптовалюту, потому что это ваши деньги, потому что это ваша криптовалюта, потому что это ваше обеспеченное будущее. И у нас с вами есть прекрасный инструмент, который называется «Передовая криптовалюта призм». Ну вот, наверное, это все, что я сегодня хотела вам рассказать, что я хотела вам сегодня сообщить. Все самые важные моменты в жизни мы делаем собственными руками. И мы творим историю собственными руками. Поэтому, ребята, давайте все в добрый путь. Желаю нам всем благосостояния, процветания. Всем большое спасибо. Все, я с вами прощаюсь. До свидания.